пустой привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю хорошее легкое летнее пиво бельгийское пшеничное пиво как обычно я буду варить его по рецепту книги сам себе пивовар сейчас лето очень жарко поэтому пивко легенькое будет в самый раз но варю его, как всегда, на самом простом алюминиевом самогонном аппарате. Это очень просто, выгодно, и пиво получается такое же вкусное, ароматное, как и на супер дорогих пивоварнях. Сейчас я устанавливаю сюда вот такую хорошую, очень дорогую фильтр-систему, сделанную из кусочка нержавейшей гофры для подвода воды или газа. Вот здесь у меня есть резьба в самом бидоне. И я ее просто вкручиваю. Вот на самой трубочке я сделал прорези болгарочкой, очень тоненький для того, чтобы сюда попадало готовое пивное сусло, а весь жмых, который называется драгина, остался в бидончике. Самое долгое в приготовлении пива, это, конечно же, нагрев воды, если мы используем обычные подушные средства. Я сейчас нагреваю воду до 73 градусов. Водичку я использую фильтрованную из обратного осмоса. Чем лучшее качество воды, тем вкуснее будет пивко. Воду я нагрел до температуры 75 градусов, хотя написано до температуры 73 градуса. И сейчас высыпаю в заторный чан все салата, какие есть. Температура должна опуститься до 66-68 градусов. 66,4 градуса. Самое долгое уже позади, то есть я нагрел воду, высыпал сюда солод и началось осахаривание. Вот и все в варке пива. Это самое сложное и самое простое. Сейчас я укутываю бачок заторный чан одеялом, чтобы температура не падала, и оставляю его на целый час. Прошло 60 минут осахаривания, я несколько раз перемешивал затор, температура упала до 60. 3 градусов я один раз сюда подбавил чайничек водички чтобы температуру поддержать сейчас в книге написано что нужно поднять температуру до 71 градуса и сделать паузу на 15 минут поэтому я выливаю сюда чайник кипятка и еще один чайник кипятка одну 5 литровую баклажку воды я оставляю для промывки дробины поднимаю температуру до 71 градуса и еще укутываю на 15 минут уже все прекрасно осахарилось, я возьму йодную пробу. Если здесь есть крахмал, йод покажется не цвет. Побольше. Смотрите. Крахмала нет. То есть все прекрасно осахарилось. Сейчас я начинаю создавать фильтрующий слой. Это будет происходить так. Через ту трубочку, какую я вкрутил в самогонный аппарат и в ней есть прорези жидкость из сусла будет поступать и сливаться в эту кастрюльку сначала будет сусло идти мутное потому что слой будет создаваться фильтровочный я буду несколько таких кастрюлик выливать аккуратно вверх в сам заторный чар и как только здесь уже будет бежать чистое сусло я начну переливать его в варочник Пока создается фильтрующий слой, я еще раз хочу похвастаться своим самым простым старым дедовским самогонным аппаратом, который работает как парогенератор. Как сделать парогенератор из молочного бидона, ссылочка вот здесь вверху. Аккуратно, чтобы не разрушить фильтрующий слой, я выливаю то, что получилось обратно в молочный бидон. Будущий пивасик уже фильтруется. Варочники уже варится будущее пивком. Здесь почти все слилось и я теперь начинаю промывать дробины. Я беру горячую воду температура не меньше 80 градусов и аккуратно вот так поливаю сверху на слой фильтрующий, который создался из дробинки. Это все будет промываться, чтобы вымыть все сахара, какие остались еще в солоде. Будущий пивасик уже закипает и здесь очень много пенки. Коричневой некрасивой пенки. Я ее собираю, чтобы пивко было свежее, красивое и прозрачное. Прошло 15 минут с момента закипания. И я высыпаю сюда хмель Тетнанджир. По книге плотность должна быть 12. Я угадал, здесь ровно 12, но это только начало варки. Я думаю, в конце варки будет чуть-чуть больше плотность, пивко будет более крепкое и лучше будет храниться. Для дезинфекции бродильной емкости и всех шлангов я, как всегда и как все, использую йод. Я набрал немного воды и высыпаю, выливаю не весь пузырек йода, а где-то одну треть. И вот так. Осталось 25 минут до конца варки. Я дезинфицирую бродильную емкость и уже опустил холодильник в кипящее сусло, чтобы он тоже немножко продезинфицировался сколько хлопьев белка получилось пивко я думаю классно осветлится из-за этого прошло 5 минут бурление уже успокоилось и я теперь делаю вирпул закручиваю в одну сторону под действием центробежной силы весь брух соберется в центре и после того как движение прекратится я опускаю сюда холодильник и очень интенсивно охлаждаю сусло вот так почти мгновенно при очень резком охлаждении выпадает брух Собираются такие густые хлопья. Поэтому очень важно иметь чили для того, чтобы варить вкусное и прозрачное пивко. Будущий пивасик уже сварился. Я измерил плотность. Это плотность 13,5%. Поэтому я думаю, пивко будет достаточно крепкое и классное. Сладненькое, легенькое, летнее. И теперь я приступаю к снятию самого пива с осадка. Вот так наливаю, чтобы минимизировать контакт будущего пива с кислородом и все время смотрю емкость, чтобы не зацепить осадок а вот здесь как сделать вкусное пиво и по в американском стиле ссылочка вверху я уже третий раз делаю пиво по рецепту из книги сам себе пивовар и каждый раз я удивляюсь почему у меня получается так мало пива сейчас здесь у меня 12 литров пива с плотностью 13,5, даже если я налью сюда воды до плотности 12, у меня будет максимум 15 литров пива, а должно быть 23,5 литра, поэтому я не знаю, что здесь, но заношу сюда дрожжи ВБ-06. Забываю там же углекислый газ, а, класс. Бельгийская пшеничная. Как обычно, у меня уже дезинфицирована емкость для перелива. Вообще, нельзя набирать пиво через в том потому что таким образом мы будем заносить сюда микробов. Поэтому в книгах советую взять самый лучший бренди или коньяк, какой у меня есть, и прополоскать им ротик, а уже потом набирать. Самое важное сейчас, чтобы пиво как можно меньше соприкасалось с воздухом и оно не разбрызгивалось, чтобы оно пока не насыщалось кислородом и не окислялось. Я сливаю пиво из ферментера, в котором оно бродило, в отдельную чистую емкость. И теперь я рассказываю о том ноу-хау, какое я придумал. Когда я сливал пиво с осадка после того, как оно варилось, у меня еще оставалось очень много осадка и взвешенных частичек. Мне их было жалко выливать, они отстоялись, и я их через несколько часов отцедил, и у меня еще получилось почти литр, даже чуть больше, прекрасного пивного сусла. Я его заморозил, и теперь буду использовать как праймер, то есть у меня абсолютно нет никаких отходов. Сейчас я этот праймер закипятил. Он у меня хранился в морозильнике. И он уже остывает. Вот столько у меня праймера. Я его использую 100 грамм на 1 литр пива. По правилам нужно вылить было праймер вот в эту промежуточную емкость. А потом уже туда добавлять пиво. Я это забыл сделать. Поэтому вот так аккуратненько по стеночке выливаю сюда праймер. Аккуратно перемешиваю праймер с молодым пивком. И дам ему минут 10-15 постоять. Конечная плотность. 3. Пока пивка бродила, я читал очень интересные и серьезные книги по пивоварению. Поэтому теперь я намного более подкован в теоретической части. И уже я сделал две дегустации пива, какое я варил. Оно получилось просто бомбейское, великолепное. Я до сих пор в восторге от того, какое пиво я сварил. Надеюсь, бельгийское пшеничное будет такое же. Я сделал вот такую простую систему для разлива пива. Пережимая шланочку, я регулирую скорость набора пива бутылочку буду набирать вот столько если налить пиво под самую завязку карбонизация будет происходить хуже оказывается пиво можно варить абсолютно ничего не покупая дополнительно все что у нас есть дома можно приспособить для варки и разлива вкусного обалденного пивка теперь я вот так сжимаю бутылочку чтобы полностью вышел весь воздух и пиво появилось уже в самом горлышке и закручиваю Таким образом я убираю кислород, который находится в воздухе, и пиво не будет окисляться. И будет больше возможности углекислому газу, который образуется при ферментации пивка и карбонизации, использовать все пространство бутылочки. Бутылочка надуется вот так полностью, будет твердучая, как будто бы это настоящая магазинная бутылочка пивка. Бутылочки у меня будут храниться в том же помещении, в котором они и бродили при температуре 18-22-24 градуса. И они будут карбонизироваться. Я их буду хранить именно вертикально. Недельки 2, а лучше конечно же и три, они будут карбонизироваться и созревать. И потом я приступлю к дегустации. Бельгийская пшеничная. Как же долго я ждал этого хорошего, летнего, освежающего пива. Ой, какой аромат, такая легкая нотка солода. Какое полнотелое. Вот такое красивое. Ну, оно почти прозрачное, хотя это живое пиво. Пшеничка, она должна быть мудненькая, но все равно оно прекрасно осветлилась. Вот в такой бутылочке бельгийская пшеничка. Класс! Да, очень хорошее. Пиво просто бесподобное. Пенка крепкая, стойкая. Все отлично. Самое приятное, что любое пиво варится так просто, что я просто в восторге. друзья.